приветствую всех подписчиков и моего канала с вами Лена Смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня на обзоре у меня новый бокс где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонеты монеты экстра клик вот так вот он выглядит тут погуляете посмотрите регистрация на Ну и тут такая вот проверка. E-mail, юзернейм, два раза пароль. Разгадываем капчу. Я всегда рекомендую вот эту. Кликаем зарегистрироваться. После чего попадаем в кабинет. Нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты. Без подтверждения вывести не дадут. Это домашняя страничка. Минимальный вывод здесь от 100 токенов. Токены, коины. Без разницы, да? У меня на балансе 110 коинов. Рекламку я оставила вам показать. И буду все делать в режиме онлайн. Значит, это домашняя страничка. Следующая вкладочка идет. На рефералы находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Далее вкладочка «Вывод». И вывод на «House at Pay». Здесь биткоин, лайткоин, долгий коин, пайр есть. Это от это биткоин, кэш от Пайр, USD, Tron, Dash, DigButte и USDT, BNB У меня 110 токенов. И стоит здесь вот BB, да? 373 Сатоши, вот этих BB, если я поставлю. то это вот такое вот количество здесь сразу по умолчанию нужно будет прописать адрес кошелька привязанный к фаусет п у меня привязана стран линка сейчас я... сейчас, сейчас, сейчас ребятки я пропишу я его копирую сразу Поставим на вывод. Так. Ну и вы видите. Все, монеты мы и вывелись. Видим, да, галочка стоит. Так, давайте сразу перейдем на от п. Я перезагружу страничку. Так, экстра Клик. Вот такое вот количество крипто. Криптомонета 3Х мне пришло. Платит инстантом 6 октября. Так, где мой бокс? Вот он. Пойдемте далее. Вот я вам показала. Это игры. Есть экран, естественно. Опять идет проверка. 45 секунд по 10 токенов. Я думаю, минималку, конечно же, набрать быстро. Я духом набрала вот этих 100 токенов. Чисто чтобы проверить на вывод. Естественно, на крайней рекламе у нас Get reward. И разгадываем антибот. Надеюсь, я правильно разгадаю. 10 токенов засчиталось также я не робот и перебрасывать на домашнюю страничку это тотал но ну, заработок в а так у меня вот 10 токенов баланс далее один кран второй кран Здесь уже 40 токенов. Сбор один раз три минуты. Каждые три минуты. На синюю вкладочку. Также антибот. 2, 5, 4. 2, 5, 4. Кликаем. И 40 токенов за счет что еще здесь короткие ссылки если хотите смотрите я их терпеть не могу птске птс, -ки. ПТС -ки здесь предостаточно одно оставила для видео кликаем go ну, все как обычно стандартно во всех буксах это все у нас идет одинаково идет таймер Разгадываем капчу. Возвращаемся. 10 монеток засчиталось. Ну и все. Депозит нам не надо. Трансфер. Это у нас что здесь? Ничего такого и нету. Нам не надо. Кому интересно, друзья, работайте. Не забываем подтвердить адрес электронной почты, иначе вывести нам не дадут. И вот 60 токенов. мне еще один сбор на кране, и минималка будет собрана. Согласитесь, это все делается быстро. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.